SCP-902 Финальный отчет. Объект номер SCP-902. Класс объекта Кеттер. Особые условия содержания. SCP-902 хранится на полярной базе ТЭТА и является единственным объектом, который там содержится. В зоне должна находиться команда из 50 сотрудников службы безопасности. В настоящее время запрещены все исследования SCP-902. Доступ к любой информации об объекте, кроме его номера, должен быть закрыт для сотрудников с третьим и более низким уровнем допуска. Крайне важно, чтобы о существовании SCP-902 знал только ограниченный круг лиц из руководящего состава. В любое время только одному О5 дозволено знать о существовании объекта. В случае нарушения условий содержания внутри полярной базы ТЭТА необходимо удаленно активировать находящуюся там водородную бомбу. SCP-902 должен постоянно охраняться от преждевременного уничтожения. Описание. SCP-902 – это коробка размером примерно с голову взрослого человека точные размеры 30 на 15 на 19 сантиметров похоже что это коробка для боеприпасов подобные которые использовались 30 лет назад хотя объект содержится фондом примерно 60 лет SCP-902 сделано свинца строение предмета находящегося внутри объекта неизвестно объект испускает то что описывается как тикающий звук все слышащие его становятся убеждены в том что идет обратный отчет если коробку открыть, то внутри ничего не окажется, однако тиканье не прекращается. Объект продолжает обратный отчет. Любой человек, узнавший о существовании SCP-902 или при личном взаимодействии, или прочитав данный документ, становится убежден в том, что находящееся в коробке очень опасно, и что его необходимо уничтожить сразу же после окончания обратного отчета. Но не раньше. Сотрудники, назначенные на SCP-902, обычно продолжают открывать и закрывать коробку пытаясь найти предмет внутри объекта нет объект есть его нужно уничтожить когда закончится обратный отчет мы делаем великое дело нас нужно остановить Мирное время. История из мира, где отсчет закончился. Все было кончено. Ни один сотрудник фонда, от стажера охранника до члена совета О5, не мог объяснить, что именно было кончено. Будь у них возможность дать волю фантазии, они бы, скорее всего, ответили все. Общее мнение сходилось на том, что первым, кто это заметил, был доктор Виктор Балакириев доктор Балакириев провел множество опаснейших экспериментов, и его было нелегко удивить, но даже он не мог поверить своим глазам, вернее тому, что показывал его мощный телескоп. Доктор Балакириев не мог заставить себя поверить в то, что при очередном осмотре крабовидной туманности, на том месте, где раньше была некая исполненная ненависть и звезда, теперь черная пустота была поднята тревога. С десяток телескопов из разных агентств и ведомств были нацелены на ту же область. Было довольно много криков и беготни но звезда появляться упорно отказывалась несмотря на настойчивое изверение было о том что звезда это блин не пульт от телевизора и просто так ее не потеряешь следующим кто испытал на себе необычное чувство недостатка необычных вещей оказался д-682 1356 который совсем не оценил масштаб событий он не подозревал что ему предстоит стать приманкой в очередной заведомо бесплодной попытке из бесконечной череды таких же неудач. А еще D682-1356 не знал, как реагировать, когда в могучем укрепленном бункере, куда он вошел, оказался бак наполненный кислотой, на дне которого виднелись останки из скелета. Эй, народ, так что мне с этим делать? Ему что, тяжело было выбитые зубы собирать сломанными ручками, а? Собравшиеся ученые шутку не оценили. У них были более веские причины для беспокойства, чем недоразвитое чувство юмора D682-1356. Это было началом конца. Когда в SCP-294 вбили запрос «Чайку», автомат налил стаканчик чая, в котором определенно отсутствовали всякие признаки примеси птиц семейства Чайковых. В SCP-1981 Рональд Рейган разглагольствовал об империях зла и довел свою речь до конца, так ни разу не поцарапавшись. SCP-902 открыли ничего не нашли. Никто не мог вспомнить, почему его вообще так боялись. Также был пуст SCP-076. Хотя в этот раз никто не забыл, что же было в нем такого страшного. На очередной вопрос, понимаете ли вы, что вы улиточка, SCP-1867 возражать не стал. Возражения были бы неуместны, да и вопроса он не понял. SCP-085 исчезла с холста, и чернильные поля и равнины казались голыми и пустыми, без некогда гулявшей по ним девушки. Одежду, которую некогда носила SCP-1440, нашли у самой вершины горы Эверест. Рядом с одеждой на снегу было выведено одно слово – «Свободен». Эхо конца гуляло по миру, словно толчки землетрясения. Никто не избежал его воздействия. Церковь разбитого бога бластерта с лица земли. Сложно управлять религиозной организацией, когда все ее артефакты рассыпались в пыль, а когда половина этих артефактов крутится у тебя в голове и того сложнее. Маршал, Картер и Дарк сначала лишились большей части акций, потом большей части клиентуры и вскоре канули в безвестность. Некогда людное здание клуба, где скапливались любители всего таинственного и дорогостоящего, превратилось в место, где пожилые господа мирно читали воскресные газеты и дремали в уютных кожаных креслах. После того, как стало очевидно, что угроза, с которыми была призвана бороться, глобальная оккультная коалиция исчезли, была расформирована и она сама. Бюджет, некогда выделенный на борьбу с неведомыми силами, был перераспределен на более повседневные нужды человечества, например, на борьбу с глобальным потеплением и разработку более технически совершенного ядерного оружия. От доктора Развлечудова долго не было никаких вестей. Прошел год, и в продажу поступила новая серия игрушек от Развлечудова. Игру «Месть стрелючего мужика от доктора Развлечудова» оценили как крепкий середнячок, но было ясно, что душу в эту игру неизвестный доктор не вложил. Когда агенты фонда прибыли по наводке на место, где должна была располагаться фабрика, они обнаружили обычную фабрику по производству овощных консервов. Больше не было смысла писать это слово с большой буквы F. Ряды длани змея основательно поредели, их больше ничего не сплачивало, и вскоре повстанцы хаоса покончили с ними. Движение повстанцев вскоре разодрало само себя на части, словно бешеный пес, который кусает свои же кишки. Тех немногих, кому удалось выжить, поймали и предали смерти оперативники фонда. Участники группы теперь все путем, так и остались непутевыми. Никто пропал в никуда. Отдел необычных происшествий по-прежнему гонялся за летающими тарелками и слухами о снежном человеке, которые в этот раз не относились к SCP-1000. Агенты отдела, в общем-то, ничего не заметили. Фонд, как самый стойкий из всех, прожил дольше остальных. Шли годы, и в продлении его существования было все меньше и меньше смысла. Исчезло все аномальное. Исчез и смысл существования фонда. Зоны закрывались одна за другой. Сотрудники расходились по домам, или в случае сотрудников в класса Д в мираной. Вскоре осталась только одна часть организации. На последнем собрании Совета О5 не было ни задушевных речей, ни мемориальных досок, потому что Совет О5, по сути, состоял из серьезных мужчин и женщин, не любивших страдать бессмыслицей. Люди просто пожали друг другу руки, сказали несколько тихих слов и много молчали. Наконец, бывшие члены Совета О5 начали расходиться по одному. Осталось только двое. «Вот, наверное, и все», — сказал О5-4, разминая в пальцах сигарету. Курение в переговорной было запрещено, но сейчас возражать было больше некому. И и все, все ради чего мы трудились, все наши жертвы просто впустую. Спросил у 5:11 мрачно разглядывая свои ботинки. Я бы так не говорил. Мы поддерживали мир, когда было надо, и мы старались, как только могли. Просто мы больше не нужны. Чего бы мне не радоваться, ведь вся жуть, которую мы держали под замком, пропала. Человечество наконец в безопасности, кроме как от самого себя. «Да. Так почему у меня такое чувство, словно я игрушка, которой играли в хвост и в гриву, а потом выкинули за ненадобностью? Так уж мир устроен. Мы дозорные тюремщики, которые держали бурю под замком, а теперь все узники разбежались. В мирное время нет нужды в дозорных. Пойдем, я тебе выпивку поставлю». «Да уж, я бы сейчас выпил рюмочку. Или 10. И у меня кошелек не бездонный, знаешь ли». Они вышли и закрыли за собой дверь».